Третье упражнение. Третье упражнение это, по сути, медитация соединенности с собой. Она у вас уже есть. Ее просто необходимо делать хотя бы ну, раз разочек с утра, чтобы просто сгармонизировать себя, настроить на день, на предстоящий день. И позволить себе прожить день максимально гармоничным, в максимальной гармонии с собой. Ну, если, конечно же, твоя цель быть счастливым то есть не заниматься какими-то вещами просто, чтобы занять свое время, а максимально в соединении с собой, максимально позволить себе быть счастливым в этой, в этой реальности, в этой жизни, то очень полезно себя синхронизировать. Синхронизироваться с самим собой. Мысли, сердце, душу, тело и так далее.